Первая серия сериала Очень богатые пацаны. Ребята, я так рад, что мы снова собрались с, с вами <с вместе. Я вспоминаю наши уличные будни. Как мы были вот этими вот сопряками вонючими, а сейчас мы поднялись. У нас есть коры, кокаина, телочка и деньги. Эх, справ. Добрый вечер, господа. Что-нибудь будете заказывать? Эй, бафля, иди Я твою мать достал на ферме, понимаешь? Урод ебучий, блять. Офицеры это они. Василий, я в шоке, блять. Чё, ребят, да может ужас. рассказывайте, как у вас дела, как как как производство вообще, что да это? Да все прекрасно. Чёрт, что? Может, это всё всё раз раз раз. Раз. Чёрт, Нет. они убили Нет. Гену! Нет. Нет. Блин, здорово, пацаны. Я так рад, что мы сегодня собрались, Ой, конечно. Да. После школы это, прогуляли ее, бля. Один урок сегодня, прикинь, я сидел один всего лишь. Не да два, нахуй. Один, один, да. Анька, мы с тобой вместе были. Спасибо, что пришла, Анька, Ты такая нас все-таки. Если бы да не ты вообще, в нашей компании бля, было бы красота. Говно. Вообще. Ну, вот еще, знаешь, что у самый клевый. Ну-ну-ну. Жопа они прям вот, о блядь. Они, о, ну-ка, да, реально, ой ой ой Клоббрель, <связать> пацаны, Дорова, привет, Танька, привет, Дорова, привет, Дорова, привет, друг. привет. да, нормально, ты, как чё, мама, как? как мама, мама, как. Да, да, нормально, нормально. Прикиньте, короче, пацаны, ну, да, ну, сегодня там. будет концерт Мэйби Baby и Доры. У нас в городе. Прям, прям над... Представляете, у, сколько, у нас в городе. Сколько? Но говорят, пацаны, вечером будет. Вечером. Да, точно, будет. надо а узнать. Где-то где, <связать> <связать> где там говорят, да. Но надо съездить узнать, будут, да. Ага, Ничего, ну, ну, пойдёте ну, что ли так, сегодня? Ну я думаю, да можно, в принципе, ну дела у нас Увидим, короче, да. как будет, так увидим Да, да что Ну вы думаете, думаете, я поехал? Давай тогда, там это, не гоняй Давай, тебе. друг Не гоняй, там аккуратнее будет на дорогах Пока. Пока. Пока То есть, Анька, тебе вот это хмырье нравится, что ли? Да вот вот он чему вот, ебаный? Вот именно, блядь Вот, ну, чё, блядь, мы сегодня идем еще на концерт, что нет, вообще нет? Я думаю, да, а, пойдем. Да, да, идем, идем, идем. Нам ни не денег нету, надо. Вот мы маму вот, Да способ. мы сейчас не пойду. Шкилы, что шкил, думаешь? Шкил, локпиздни, у него деньги заберем. Ага. И будет как. Ну, все гуд будет. Надо. Мы его можем даже убить. Mm -hmm. Ну, я вижу, ну, серьезно, почему пойдем дальше? Пойдем.